Современные средства связи, оружие, способное пробить бронежилет, бронированные машины, все самые последние достижения техники используют спецслужбы разных стран. Если мы их не видим, это всего лишь значит, что они хорошо работают. Иногда, впрочем, довольно сложно не заметить кортеж, из-за которого перекрывают дороги или снайпера, что готов спустить курок в любой момент. ОХРАНА ПУТИНА Федеральная служба охраны, пожалуй, самое закрытое ведомство. Полномочия практически не ограничены. Прослушка, обыски, конфискация имущества. Численность и состав мало изучены. Максимально близки главным лицам телохранителей. Они часто похожи на своего подзащитного. В 2012 году, еще до выборов, стало известно, что силовики пресекли три попытки покушения на президента Владимира Путина. Всего же, согласно опубликованным данным, их было четыре. Подробностей почти нет. Первая попытка была в 2000 году, на похоронах Собчака. Вторая в августе этого же года на саммите СНГ в Ялте. И в январе 2012 года во время визита в Баку. Охрана Дональда Трампа. Трамп очень дорогой президент, это связано с его образом жизни и жизни его семьи. Жена и сын не живут в белом доме, у них свой пентхаус на 5 авеню. А он, соответственно, должен быть укреплен и обеспечиваться круглосуточной охраной. Защита дома Обамы в Кенвуде стоила 275 тысяч долларов в месяц, на защиту Дональда Трампа же уходит 1 миллион долларов. Дональд Трамп до избрания президентом защищали морские котики. По неподтвержденной информации, когда он был миллиардером и не был наделен властью, ему служили бывшие агенты секретной службы. Главным телохранителем Трампа с конца 90-х является бывший детектив Нью-Йоркской полиции с военно-морской подготовкой Ит Шиллер. Германия. Ангела Меркель. Защита канцлера Германии лежит на плечах обычной уголовной полиции и офицерах личной охраны, которых отбирают так называемый департамент СЖ группа поддержки. Требования к такой группе поддержки следующие. Стойкий характер, идеальная физподготовка и манеры умения управлять транспортом, метко стрелять и реагировать быстро и адекватно в любых ситуациях. Все телохранители являются медиками и могут оказать экстренную помощь. Великобритания. Британскую королеву, премьера и их семьи оберегает команда защиты, которая входит в управление спецоперацией лондонской полиции. Офицеры, в отличие от большинства полицейских Британии, вооружены. Охрана британского премьера считается одной из лучших в мире, а королеву защищают также двордейские гринадеры, которых туристы всерьез не воспринимают, а зря. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!